Блин, такой кайф получаешь, я вот чувствую, энергию от вас чувствую, от, от вас чувствую, и, и знаете, что да, люди все пришли в тот, простые, без гнили, ну, от Сейчас будет. блин, Yeah Только очень год, без сознания без Мы ждем гробки Это наш любимый праздник И шашлыки на боку дома твоего А если повезет, заедем праздновать На пару соток хорошие. Заедем в Краснопальске На пару соток Хорошей меня зовут А если повезет Заедем в Краснопальске И не то Нормально по улице